Поехали. Всем привет. Всех с прошедшими праздниками. Всех с наступающими праздниками. всех. Всем желаю много призм, благополучия, всего самого наилучшего, чтобы вы поймали волну этой удачи. Вы все огромные молодцы, что вы здесь оказались. Вы все лидеры настоящие. Каждый из вас абсолютно лучший просто лучший, в таком виде, в котором он есть сегодня. И что пожелаю вам в первую очередь? Новый год прошел, надо сказать эти вещи, да и самому хочется пожелать всем вам, каждому, всем нам, я бы даже сказал, я и себе того же желаю, каждому, кто нас окружает, благоразумия, благополучия, благосостояния, чтобы каждый из нас начал жить вкусной, красивой жизнью. КПД обеспеченной жизнью, чтобы у нас росло, и как можно больше людей, которые живут по-человечески, было возле нас, которые все радостны, все довольны, получают удовольствие от своей жизни и наслаждаются окружающим миром и теми людьми, которые их окружают. Давайте все-таки, а, поинтересуюсь, кто слышит, поставьте в чат плюсик что со звуком все в порядке, вы меня слышите? Все супер. Люди добавляются еще. Еще есть опоздавшие, пропустили такое поздравление, но ну, потом по вебинару посмотрят, по записи. Всем слышно? Все супер. Смотрите, вы все, как я понимаю, а теперь, секундочку, поставьте цифру 7 в чат, те, кто... А впервые вообще на вебинаре впервые узнает, что такое призм. У него еще его нету. Плюсик, плюсик, поставьте плюсик те, кто впервые попали на вебинар. Вообще услышали, есть такие? Супер. Еще есть такие люди? Ага. Все, все, все в все, все свои. Да, они тоже все свои. Смотрите, а, те, кто поставил семерку, кто впервые узнал о призм, кто еще не подключенный, вам нужно будет обратиться к тому человеку, кто вам желает обеспеченной свободной жизни. То есть вы здесь оказались... Или сами наткнулись на материал, там на правовед. Если на правоведе, значит к правоведу пишите, к Вове, Мошкину, Радику и так далее. Они там знают, как разобраться. Если с моего канала, то мне пишите. Если вас кто-то лично пригласил, да, отправил личными сообщениями быть здесь, это тот человек, который вас любит, желает вам обеспеченной жизни. Даже если вы только что его узнали, просто это спам. Поверьте, это именно так, когда вы все поймете. Поэтому вам надо обратиться к нему, даже не успев услышать, что такое призм, написать ему, а активировать. Вот, Олег Бражников, извиняюсь, если неправильно назвал вашу фамилию, с вами свяжутся. Вот, напишите Вове Мошкину, оставите свои контакты, он с вами свяжется. Смотрите, сегодня очень важный момент, очень важный, мы все с вами ловим эту волну. Абсолютно. Вы огромные молодцы. Все, каждый, кто сюда пришел, 79 человек, вижу, сейчас смотрят, 78. Вы все красавцы. Каждый из вас лидер. Самый важный момент сегодня, который каждый из вас осознает, это именно сейчас произойдет. А я желаю каждому из вас много призм, чтобы у вас росла команда ваша, рос ваш кошелек призм. И рост человеческий капитал, чтобы мы как можно быстрее каждый получил свою мечту, пришел к желаемому и перевели людей из того состояния, в котором они находятся, в состояние свободный человек вместе с призм. Каждый человек живет красивой вкусной жизнью. Вот. Очень важно понимать, что каждый из вас, нету никакого эксперта, там умного Максим Штефюк и так далее и тому подобное. Каждый из нас, мы все равны. Мы все находимся в равных условиях абсолютно, и нас окружают одинаковые люди. Нужно перестать стесняться, перестать думать о том, что подумают вокруг люди. У каждого из вас есть призм, и каждый уже ощутил, что это такое, насколько это кайф, насколько это то, о чем мечтает сегодня абсолютно каждый. Они сегодня умничают, что-то говорят, но они об этом мечтают, они мечтают жить по-человечески. Просто у них есть набор установок разных в голове, который их отвлекает от этого, потому что привыкли быть рабами. Алло, алло, я здесь. Сова написала, что я пропал. Сова. Максим, сейчас посмотрим, пропал ты или не пропал. Я не пропал. Прям улыбка меняется, видно. Все работает, правильно? Восьмерки, если все работает. Сова, идите карму чисти. Все супер, продолжаем тогда. смотрите а, все супер я вижу <связь> благодарю за обратную связь а, каждый из вас способен вот вы все находитесь в определенном состоянии уже сегодня кто-то видел презентацию 10 раз кто-то видел один раз абсолютно неважно. вы призм. вы это понимаете как это устроено и как вообще она вам приносит деньги, что это для вас такое, да? что для каждого из вас это реализация мечты. Кто-то хочет квартиру себе, купит квартиру, машину, кто-то хочет яхту, кто-то за границу, кто-то там много девочек, кто-то много мужчин, кто-то просто реализовать свой потенциал. Для каждого из вас это призм, она решает все эти вопросы, она дает вам все, что вы хотите, все, что вы желаете. И вы вот в том состоянии, то есть есть реально ваше прошлое, вот этот ваш опыт, где вы жили, там, стеснение кто-то, кто-то а, боялся с кем-то заговорить и так далее, и тому подобное. Это все оставьте в прошлом. Вас теперь, вы переходите, все, вы здесь, вы в призм, у вас состояние здесь и сейчас полностью, и у вас в руках есть призм, есть готовый инструмент, чтобы вы жили свободно по-человечески, который реализует каждого мечты, дает каждому реализовать свои цели. И это способен любой. Вот вы в том состоянии, уже в котором сейчас. Вам не нужны дополнительные знания, не нужны дополнительные навыки. Вам единственное, что нужно, это позволить и разрешить себе начать об этом вещать. Заявите всем вокруг вообще, что у вас есть призм. И чтобы они хотели и обращались к вам по этому вопросу. Возьмите все свои страницы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, где вы есть, где у вас есть страницы, напишите пост на стену. Я пользуюсь призм, я хозяин призм, владелец призм. Это мне дало вот это, вот это, вот это. Для тех, кто хочет жить по-человечески, жить свободно, реализовать свои мечты и так далее, написать вам в личные сообщения. Добавьте туда мой ролик, возьмите, который есть уже готовый на Ютубе. Возьмите его. В нем я говорю, что люди будут обращаться к вам. И вы напишите в тексте. Для особо одаренных, кто очень внимательно и обычно пропускает, пишите, чтобы обратились к вам, чтобы они вам написали, вы им все разъясните. Когда они к вам обратятся, диалог простой и элементарный. Вы просто берете и говорите, скинь мне почту, активируйте ему кошелек, и он скидывает ему первую монетку. После того, как человеку попала первая монетка на счет, а это делается как само собой разумеющийся, он будет очень внимательно вас слушать. Моментами перебивать выдержали паузу, дальше продолжаете через текст. В идеале вам сейчас так удобней, это когда вы скинули монетку, приглашаете его на вебинар, приглашаете на живые мероприятия, которые в Петербурге. Еще лучше, чтобы в разных городах были лидеры, да, то есть ваша структура, каждый, наша команда вся целиком, я езжу по городам, то есть когда я приезжаю, пропитываться и брать эту инициативу, и вести эти мероприятия, каждый из вас к этому готов, это легко. Вопрос только, что вам нужно прямо сейчас осознать, я готов рассказывать о призм, я ее понимаю, я могу донести, и меня человек услышит и активируется. А лучше еще перед тем, как начали доносить, активировать человека. Объяснили, дальше уже скинули материал, он уже ваш, вам без разницы, какой материал скидывать. Ну, кроме паровозников, конечно. Это исключено. То есть, активация в призм и приглашение на вебинар, приглашение на мероприятие, как само собой разумеющееся. Берете и говорите, братан, друг, близкий, сестра, подруга, незнакомый человек, привет. Скинь мне свою почту. Он скинет вам свою почту. Скидывайте ему текстовую инструкцию, которую вы все получили. Текст, он ее делает, активирует счет, скидывает вам реквизиты, уточняете, сохранил ли он пароль 16 слов, скидывайте ему первую монетку, а дальше уже приглашаете или на вебинар, или на живое мероприятие, или скидывайте ролик, или сами созваниваетесь в скайпе, как вам угодно уже. И доносите до него информацию, показывайте ему, что это такое, передаете правила, что ему это выгодно, насколько это мощный потенциал. Это правда может сделать любой от ребенка. У меня есть в команде дети 13 лет, они делают подключения, есть бабулька 70 лет, она за сутки делает по 7-8 подключений. Здесь у вас есть э, человек, он тоже, скорее всего, дадим ему слово, он расскажет свою историю вообще, как он за две недели, какой результат сделал, насколько это просто. Вам нужно осознать, что вас окружают люди, которые смотрят телевизор, смотрят ноутбук, иногда там в ВКонтакте сидят, как-то более-менее общаются с людьми. У них закрытый круг общения. Когда к ним приходит новое лицо, они рады с ним пообщаться. А вы, в свою очередь, это легко очень делаете, потому что вы им ничего не продаете, вы ничего не впариваете. Вы им даете возможность жить свободно. Эти люди, когда поймут весь процесс, а они поймут весь процесс, даже те, кто вам отказали, послали вас нахер, ничего страшного. У вас есть своя цель, и у вас есть конкретная последовательность действий для достижения своей цели. Вот, вы хотите реализовать свой потенциал, свою мечту, и вы это делаете. Поэтому какая разница, кто что подумает и так далее. Вы, в первую очередь, понимаете, что вы даете человеку, что вы дарите. Поэтому если кто-то отказывает, ничего страшного, вы идете дальше с каждым, с каждым, с каждым. Все, кто вас окружает. От таксиста и уборщицы до, не знаю, бизнесменов, олигархов, владельцев вашей же компании, если вы наемный сотрудник. Абсолютно каждому. Вот это реально так. Когда у вас не было призм, вы были вот такими. Даже если вы бизнесмен. Неважно, вы были вот таким, и все вокруг вас были такими, потому что у вас была задача взять как-то заработать на них и так далее, и тому подобное. Вот, теперь, уже сейчас, каждый из вас вот такой, каждый абсолютно. Понимаете, вы первый раз вы услышали, нет, у вас есть призмы, вы теперь такой, а они вот такие, и вы им даете, вы им даете возможность. Вы стали намного качественней. Ваш уровень жизни вырос сразу же. Вы это со временем сейчас будете узнавать со, с каждым днем осознавать. И будет приходить понимание. Вы будете чувствовать, что обалдеть. У меня нет стресса. У меня все в порядке. Я живу как обеспеченный человек. У меня есть четкий инструмент, где я не надрываю жопу абсолютно легко и комфортно добиваясь результата. И на это сегодня влияет каждый из вас, каждый из нас сегодня хозяин своей жизни, хозяин своих денег, потому что именно человек, деньги – это энергия, которую генерирует человек. И сегодня у нас у каждого в руках инструмент, куда вкладывая энергию и ресурсы, мы получаем свои собственные деньги, и они постоянно растут. Вот. Поэтому вы берете всех вокруг просто подключаете, подключаете, подключаете. У вас есть мы, есть наставники, да, я такой же, как и вы, абсолютно такой же, ничего не знающий, ничего не умеющий, ничего не, вообще не понимающий. Я беру и просто рассказываю. Я разрешил, и каждый из вас сейчас прям разрешил себе вещать о призм. Заявите всему миру, везде вообще. Это они пусть стесняются, что они пользуются рублем, долларом и евро, еще и умничают при этом. Вам нечего стесняться, вы свободный человек, хозяин своей жизни. У них нет своих денег. Сколько бы у них их не было, это не их деньги. У вас свои собственные деньги. И есть вопрос, какое количество времени и энергии вы сегодня вкладываете в коэффициент, в культуру производства денег, вкусной, красивой жизни. Какое у вас КПД вкусной, красивой жизни? Любой человек, у него нет своих денег, он теряется вообще, он не следит за этим. А у вас есть конкретный коэффициент, который вы сегодня вкладываете, потому что вы хотите жить хорошо. Мы все хотим жить хорошо, не только по-человечески, а чтобы у нас была машина, которую мы хотим, любящая жена, чтобы мы знали, где наши дети образовываются, жили в комфорте, питались качественной едой, глобально даже. Не тем, что там пичкают, да, Для того, чтобы начать делать свою, нужно стать хозяевами жизни полностью. И тогда будет и еда экологически чистая, и машины, и все остальное будет то, что нам нужно для нашего комфорта. Призма, она глобально решает вопросы. Поэтому в наших интересах абсолютно каждого максимально глобально раскрыть, насколько каждый из нас способен и даже чуточку больше это сделать. Всем вокруг, куда вы не ходите, пьете кофе, сделайте, чтобы вы оплачивали призм. Пришли туда, сделайте и там, чтобы вы оплачивали призм. Абсолютно везде. Вот. А сейчас я хочу передать слово буквально ненадолго Эдуарду, чтобы он рассказал свою историю, ключевые вещи, как это работает, насколько это просто, то, что он сделал. Вот Он меня буквально перед вебинаром а, попросил уделить внимание, чтобы вам показать, что он, вот, он такой же, мы все одинаковые. Все одинаковые, у нас одинаковое количество ресурсов, одинаковое количество возможностей, все находимся в равных условиях. Абсолютно. И каждый способен сегодня выбрать, кем он хочет быть, какого результата он хочет достичь. И у меня для вас есть великолепная новость. Чуть попозже я ее озвучу. А, присоедините, Эдуарда, пусть расскажет. Всем добрый вечер. Слышно меня? Максим Алексей, я в сети. Ты сиди, а, тебя типа, слышно? Я, я чат выключил. Я а... Микрофон выключить, чтобы я его не слышал, верно? Да, чтобы тебя не слышно было, выключи микрофон. Да, на, нажми на микрофончик, я сейчас экран покажу, буквально 5-10 минут расскажу. Свои результаты. Сразу хочу сказать всем, что... Напомните, меня Эдуард зовут, фамилия Островушка, я один из руководителей ä, правед Сибирь юридического отдела и никогда не занимался такими технологиями. У меня в основном только право, документы, бумаги, вот все вот такие вещи. Значит, на сегодняшний день, как только я узнал о призме, это случилось 17 декабря, я начал потихонечку строить структуру. Ну, как бы первое, что я сделал, сразу расскажу детали. Тварь, есть... секунду, подожди, тут Макса показывают, а твоего экрана не видно. Макс, да. ты выключи камеру пока. Так. У меня тут написано, я... что ваш экран виден всем участникам. Нет, нет, сейчас я включу чат и давай спросим у ребят, что не видят, не видят. Все, сейчас включен. Ну, я сейчас чат не вижу, ты сам выясни. Давай, давай, друзья, поставьте плюсики, если видно монитор, экран Эдуарда. У меня здесь страничка личного кабинета с правилами обменного пункта Призм. Сейчас я чат включил. Mm -hmm. Так, плюсики пошли, все. Все видно нормально, да? Значит, 17 декабря я приобрел призм впервые. Сразу хочу вам показать, где эта штука происходит. Так, так, так, так, так, по-моему, вот здесь. Вот они здесь видны, сделки. То есть удаленная сделка, то есть я решил купить больше, чем у меня было денег, то есть неправильно посчитал, поэтому сделку удалил. В итоге вот я взял 33, 34 124. То есть вот это все мои вложения. В общей сложности 191 призма, это было на 28 декабря. 28 декабря у меня было 191 призма. Сегодня, допустим, сейчас мы зайдем в мой кошелек и посмотрим 290. То есть получается, что 100 призм за счет реферальных вознаграждений, за счет парамайнинга, который двигается, все это дело набралось. Значит, где-то вот здесь, по-моему, так, нет, скрыть, вот здесь вот в личном кабинете. То есть структура, вот если сейчас посмотреть на структуру, вот это вот все лично приглашенные мной, там порядка 35 человек. Структура раскрывается, можно увидеть, кто, чего, сколько пригласил. И вот мы видим, что структура сама начинает расти, вот уже самостоятельно на сегодняшний день получается 264 человека. То есть я фактически на сегодняшний день приглашаю 3-5 человек в день просто стучаться ко мне в просят зарегистрировать в призм. И структура сама растет от 5 до 15 человек в день, просто в автоматическом режиме, без моего участия. Что я сделал для этого? То есть первое, когда я вошел в систему, у меня вот есть страничка, допустим, ВКонтакте, я сделал себе группу. Вот банально, просто сделал группу, сделал такой бренд небольшой, что приз – выход из финансового рабства МВФ. Может туда написать наоборот, вход в обеспеченную жизнь и прочие моменты. Здесь вы можете варьировать что угодно. Здесь я указал для активации и завязал на свои контакты. То есть все свои контакты указал, чтобы все было зациклено на меня. И, соответственно, скачал с интернета ролики, Максима ролики, все его ролики, которые есть, у меня только его ролики. Я их залил лично себе в свою группу, залил себе на YouTube канал, залил себе в Одноклассники и все контакты завязал на себя, чтобы все люди, которые смотрят, создал вот то же самое, допустим, сделал я группу в «Приз в Одноклассниках». Пока еще участников нету, допустим, тоже вот, допустим пригласить друзей, вот выбрать всех. И я, допустим, выбрал все. И э, система потихонечку автоматически приглашает их, периодически они двигаются. Соответственно, именно таким образом я никому сейчас не рассказываю о призме. Я рассказываю тем, кому интересно послушать. Мне звонят, допустим, через скайп, я потратил в новогодний вечер 5 часов и всем разослал сообщение примерно вот такого характера. Допустим, вот э, всех благ дружи в новом году во все времена. В подарок предлагаю уникальную возможность выход из финансового рабства. И ссылка на свою страницу ВКонтакте. Сам не верил, пока своим глазам не убедился. Все. Обычные, простые вещи, которые мы делаем каждый день. То есть я вижу результат свой и мне хочется им поделиться. То есть мне хочется, просто я делюсь, если человек хочет, он обращается ко мне, при, расскажи о том, вот я ему пишу, с какой суммы начал. Вот 11500, грубо я вложил в общей сложности на вот эти вот 191 приз. Начал сначала чуть-чуть, 34, там 33, 2200, потом, когда узнал, что вот правила, банальные правила посмотрел, где тут у нас правила пишутся? Вот если создать, допустим, новый ордер, и мы видим, вот я знакомлюсь с правилами. Соответственно, мы видим правила. Здесь прямо акция. При регистрации новых клиентов, участников, мы видим, что с первого уровня 10% реферальные, то есть производится все это при покупке на сумму на менее 100 призм. Если у меня тоже есть 100 призм, Соответственно, я сразу взял немножечко больше. Соответственно, и парамайнинг крутится быстрее, и начисление крутится быстрее. Мы вот простые вещи делаем, когда приглашаем друзей всех. То есть я весь скайп свой отправил такими сообщениями, взял ватсап, все контакты телефонов, всем сделал такое поздравление с таким подарком. Выставил у себя на странице в Одноклассниках, везде у меня этот приз мелькает. То есть все люди, помимо того, что я занимаюсь именно правоведческой деятельностью, соответственно, Параллельно между делом рекламирую вот эту вещь без страха и сомнений то есть я вижу реальные результаты и соответственно люди сами обращаются кому надо уже получить от меня консультацию, соответственно звонит skype я им рассказываю то же самое вот буквально перед этим за 20 минут я общался с человеком показал рассказал все вот эти просто так у меня только две страницы вконтакте и ВК. есть еще mail есть еще целая куча ресурсов то есть если человек озадачится технологию вот предположим такую систему у вас нет вконтакте нет одноклассников нет других социальных ресурсов соответственно вы регистрируете свою страницу в Одноклассниках там или ВКонтакте регистрируете ее и начинаете просто каждый день добавлять друзей из списка друзей вот я буквально на примере показал человек вот мы заходим сейчас вот допустим в друзья доходим найти новых друзей и допустим вот, открываем ссылку в новой вкладке и приглашаем этого человека к себе в друзья Стоп, это я написал сообщение, мы сразу пригласили в друзья. Все, пригласили его в друзья, возвращаемся на следующего. Тоже вот стоп-кредит, ну, открыть новой вкладки. Приглашаем ее в друзья, соответственно, все, ждем. Ответит, не ответит, нас это абсолютно не интересует. Открыть ссылку в новой вкладке. Вот сколько там? Человек 40 можно пригласить примерно в друзья. Люди, допустим, есть еще способы, когда ты выбираешь, кто сейчас находится онлайн. Можно выбрать, то есть э, расширенный поиск. Мы выбираем и смотрим по популярности, по онлайн. Выбираем, кто сейчас, допустим, есть на стене то есть чтобы мы могли фотографии прямо то есть чтобы мы могли сразу вот принял вашу заявку друзья соответственно человек принял мою заявку вот, друзья я допустим захожу к нему на страницу написать сообщение я ему отправляю такое же сообщение то же самое со ссылочкой все вот он получил это сообщение он его читает захочет посмотреть не захочет вот ссылка на мою ту же самую группу захотел пришел вот уже 172 участника в моей группе когда я ее открыл две недели назад и э, рост структуры у меня, как я уже говорил, на сегодняшний день больше 160 человек, э, по-моему. Э, Где-то, по-моему, вот здесь можно посмотреть. Нет, вот здесь. То есть поэтому ничего страшного, криминального, сложного здесь вообще нету. Просто вы делаете методически оди, одни и те же действия. На сегодняшний день мы закабалены настолько э, вот этими... Э, механизмами финансовыми, коррупционными, которые э, не дают нам возможности ничего сделать. А призм на сегодняшний день единственный э, финансовый инструмент, который позволяет нам выйти из вот этого финансового рабства, войти в свободную, обеспеченную жизнь. Каким образом? То есть Максим ранее рассказывал на своих вебинарах, что он э, общается с, э, допустим, директором кафе какого-то, ну, индивидуальным предпринимателем, сказал ему про призм то же самое он посмотрел заинтересовался вложился соответственно у него есть возможность а, производить а, продажу своего товара через призм следующий раз когда он приходит у него в кошельке есть а, вот такая вот штучка когда мы заходим в кошелек и смотрим QR-код, через вот этот QR-код он может запросто рассчитаться за те услуги, которые он получает в кафе, в парикмахерской, еще в каких-то заведениях. И мы тем самым меняем систему мироустройства вокруг себя. Дальше предприниматель расскажет своим другим и начнет делать транзакции через вот эту приз между э, своими предпринимателями. Закупать товары на, на свой собственный бизнес. Тем самым мы будем выходить из финансового рабства э, Центрального банка. Центральный банк – это тот же самый международный валютный фонд, это его структура. Будем выходить из вот этой системы, создавать свою собственную. И чем быстрее, чем активнее мы включимся в эту организацию, работу тем быстрее наступит можно сказать всеобщая благодать благоденствие вот поэтому еще раз всем рекомендую если кому-то интересно я сейчас вкину там в чат свои контакты к Максиму ко мне к Дмитрию там то есть к Владимиру то есть вправе Сибирь компанию к любому из нас обращайтесь вам расскажут покажут детально все эти механизмы как можно регистрировать, какие способы можно применять. В проект Сибирь придумана система автоматизации, когда автоматически к вам будут сами люди добавляться, друзья, в контакты, в одноклассники, для того, чтобы вы могли двигать вот эту э, новую систему финансовую, грубо говоря. Поэтому вот вкратце, как бы, то, что хотел сказать, сказал, если... Хочу добавить немножко, что люди охотно регистрируются в призм, ну прям, не надо никого заставлять, они сами идут и регистрируются, это легко. Да, вот да. правильно говорит, то, что, как и Эдуард говорит, что бизнесмены, они так заинтересуются и так далее. Да им это выгодно. Они как раз сегодня одни из самых хитрожопых, они в первую очередь понимают, что такое призмы, что оно им дает. Надо просто показать эти тонкости. Вкратце даже, элементарно. Они сами чуйкой своей почувствуют, что это такое, зачем им это надо. И они с удовольствием переходят туда. Этот человек вначале делает вид, а, а, еще и мы стесняемся ему рассказать. А у меня происходит так, что я человек чуть-чуть только услышал вообще. Все, он глаз оторвать не может. Он, а, расскажи, покажи, дай. Тоже хочу. И так далее. Они хотят больше. Надо только позволить им начать, вернее, позволить себе начать им об этом говорить. То есть вот вы пишите в чате, давайте по делу. Да, это и есть по делу. Это и есть по делу, потому что сидят люди, у которых есть призм. И они думают, как рассказать кому-то. Добери да и рассказывай все. Ты начнешь рассказывать и увидишь сам, что начнет происходить. Будет очень мощный результат. А, Леша, сделай, пожалуйста, так, чтобы экран э, исчез. Ну, я ж да, Я хочу свой экран убрать, чтобы Максима включить. Что тут надо нажать? Нажми а на ты... зеленый экранчик со стрелочкой. Все, и микрофон можешь включать. Все, да? Да. Леш, давай пока откроем чат, пусть позадают вопросы, я готов поотвечать на вопросы, а новость будет позже. Вопросы, вопросы, если есть вопросы, задавайте в чат вопросы, только не такие, что когда кто-то сделает удобно. Все сегодня удобно. Чат открыл? Да, вижу. Спасибо. Благодарю, вернее. Как расплачиваться призм? Точно так же, как вас регистрировали. То есть человек там или предприниматель, в зависимости от того, где расплачиваетесь. Мне я вам просто дам QR-код, дам реквизиты, точно те же реквизиты, что вы скидывали при регистрации. У кого есть предприниматели, бизнесмены, можете... О, Алексей Миреев, чем, говорит, плохие закройте этого человека отсюда вот смотрите вы связываетесь со мной то есть устанавливаете себе ноду тысяча призм в общем тысяча призм на счету становитесь хозяином призм есть нода и связывайтесь со мной дальше уже разговариваем в чьей бы структуре вы не были Почему приз будет расти? Ну вот смотрите, допустим, у меня есть 1000 призм, у вас нету призм, и вы вчера узнали о ней и хотите купить. А так как система призм построена таким образом, что человек может купить столько, сколько сделали внутренние счета, вы придете ко мне, да, ну или к тому, кто владелец призм, и скажете, слушай, друг, тоже хочу, продай мне 100 зерен этих, 100 призм. Хочу посадить себе в огород, в кошелек призм, чтобы у меня росли свои. А я вам скажу, а по доллару не продам, продам по два." Продам по 10 и так далее. Спрос рождает предложение. Вам не нужно два кабинета, в этом нет необходимости. А вот Дмитрий Агар... Агарков, когда будет простая, логическая, построенная регистрация? Сегодня регистрация простая, логическая, элементарная, что у меня это делают бабульки в 70 лет, делают и ребята в 13 лет. Просто открывают видео и делают. У вас идет внутреннее сопротивление. Шло, вернее. До этого шло внутреннее сопротивление, что вы то пальцы кривит, то пароль в упор не видите и так далее. Расслабляйтесь и наслаждайтесь жизнью, чистите карму, и все работает. Любовь к справедливости. Хорошее у вас имя. Пирамиди. Деньги распределяются, именно поэтому она пирамида, деньги текут снизу вверх. Если говорить финансово, то призм финансово не пирамида вообще, отсутствует здесь пирамида. С точки зрения, что кто раньше, тот и зарабатывает больше, да, потому что капитал, но любой из вас может меня обогнать легко. Понимание, сколько участников призм нету, много. С каждым днем их становится больше и больше. Вопрос, сколько будет у вас в команде. В списке криптовалют призм есть. А на биржах призм есть. На четырех биржах. Кстати говоря, смотрите, даже Алексей Миреев присутствует у нас на мероприятии. Это у вебинаров, они к нам приходят. Макбуки, да, не работают. Коряво регистрируется, чистят куки, неправильно вводят пароль. Дмитрий Агарков, у меня все в порядке. Конечно, есть люди, у которых кривятся пальцы и так далее и тому подобное. Алексей Миреев, вот прям желаю вам благоразумия. Честное слово, хватит заниматься тем, чем вы занимаетесь. Не ведите людей на паровозник и на всю остальную ерунду. С этим надо завязывать. Это не так работает. Концепция призм в другом. Я понимаю ваше личное желание и желание тех, кто в структуре находится достаточно, скажем так, первыми. Высоко хотел сказать, но в призм же это… В общем, не делайте этого. Хватит. Надо, чтобы люди развивались честно, справедливо и как выгодно каждому чтобы все не текло в одно русло. Можем индивидуально пообщаться, и я вам все расскажу. Есть уже ролики, даже э, не даже, а и записали, минусы и так далее, и тому подобное. У меня каждый человек без концепции паровоза абсолютно сам подключает своих близких, и все. И у него получаются хорошие результаты, даже значительно выше, чем у так называемого паровоза. Это не то, я даже внимания не хочу этому уделять, потому что у меня паровоз равняется идиотизмом. Я так всегда говорю и буду говорить. Не потому что глупые люди там находятся. Да, просто сама концепция такая, ничего личного. Это не с точки зрения грубости, а с точки зрения того, что нужно разбираться в том, что делаешь. А не только. Есть личность, есть человек. Да? Кто-то заботится о своей личности, кто-то заботится о человеке, а кто-то заботится о команде, о количестве людей. Вот. Когда человек заботится только о себе, это не совсем человек. И правильная концепция – это когда человек выстраивает всех вокруг себя. А если давать вот этот вот провозник, да, цепочка за цепочкой, это мертвые души. Самое элементарное объяснение. Эти люди ждут, пока кто-то что-то там им сделает и так далее и тому подобное. Где мотивация, где инициатива, где желание? Система принудительного развития, встроенная в призм. Естественный отбор, встроенный призм. Зачем это надо? Это паразитизм. Вот, вирус такая, болячка, она выдавится скоро. Дмитрий Агарков, есть моя страница ВКонтакте, можете туда написать. Здесь есть и ваши наставники точно так же, которые вы можете написать. Хорошая новость, все ждут хорошую новость. Ай. Майорова расскажет косяки. Перестаньте писать, вам сказали уже ответ на ваш вопрос. Вот. Просто Максим Штефюк в ВКонтакте, есть ссылка, можете написать туда. У вас есть ваш наставник, можете написать ему. А откуда берутся монеты? Монеты печатаются. На Биболина сегодня захотела напечатать деньги, взяла и напечатала. До свидания, Алексей Миреев, всех благ. Рад был вас здесь видеть. Вот. Смотрите. Деньги печатаются, это печатный станок в руках каждого человека. И если, допустим, сегодня те, кто владеет печатным станком, печатают и нас не спрашивают, так как это их деньги, они печатают себе сколько хотят, и у нас теряется из-за этого ценность самой монеты. Здесь у каждого свой печатный станок. И он печатает деньги. Но чтобы не было такого, что я так же, как они, пошел, напечатал сколько угодно, он печатает с той скоростью, с которой я натрудился. То есть у нас у всех общие правила скорости печати этого станка. И мы на них влияем. То есть мы можем ускорить процесс, можем оставить прежним. Можем медленно это делать. Это уже в наших руках. Зависит только от нас. С которым... Так, еще раз. А, смотрите, в Proof of Stake есть а, вопрос, да, тот, который вы говорите. Но это относится к тем криптовалютам, которые есть. То есть у нас Proof of Stake и Forging – это два разных процесса. То есть парамайнинг и Forging – это два разных процесса. Вот, а, Дмитрий, зайдите к девушкам с бутылком и в друзьях вбейте еще раз, Максим Штефюк, и там увидите меня. Призма обеспечена человеческим трудом. Количеством пользователей, как и все остальное сегодня в мире. Форжинг – это процесс генерации блоков, страниц записей в блокчейне. То есть для того, чтобы мы… Вот есть странички в блокноте, допустим, одна заполнилась. Далее, чтобы мы делали транзакции и было место в блокноте, куда записываться, Нужно, чтобы появлялись новые страницы. Это и есть форжинг. То есть профу в профу стейки есть проблема 51%. Чем? А, у кого больше денег, тот управляет системой. У нас этого нету. Потому что у нас этот процесс разделен. У нас, если у человека даже 100 тысяч монет или миллион монет на счету, каждый человек с тысячей монет на счету, когда устанавливает себе ноду, он равноправный хозяин призм. клик uh, мани конечно пишите пишите мне там все решим уже позже есть смысл форжить никита uh, это все позже будут отдельные инструкции есть вообще инструкция как установить ноду и так далее открываете мой YouTube канал. Заходите в группу Призм-официал. Вам сейчас скинет Леша ее сюда в чат. Заходите в эту группу. Там есть инструкции в самом первом посте, не праздничные, а есть, в общем, инструкции на YouTube канале. Седьмая инструкция, как активировать ноду или установить ноду. Не помню. В общем, седьмое видео. Вот, вы ее устанавливаете по инструкции. У вас должен быть статичный интернет, то есть прямое выделенное подключение с IP-адресом. Компьютеры больше, чем на, ну, 64 бита и больше. Вот. Устанавливаете блокчейн, он вам скачивается, нода скачивается, устанавливается и начинаете, запускаете процесс форжинга. А далее, где вы получили звание? В жизни получил. А далее, собственно, целую неделю примерно будут происходить математические процессы, после которых... Только начнут генериться блоки. Бывает, дольше это занимает. То есть первую неделю блоки даже не появятся. А значит, вам нужно завести новый компьютер. Компьютер любой, в принципе, 2017-2018 года, современный, он это делает. У меня даже позже компьютер стоит и все это делает. Будет ли свой личный обменник, или будете только... <смех> а Что значит, будет ли свой личный обменник? У нас и так есть... А, я понял, про что вы говорите. А... Дмитрий, поставьте плюс, если вы говорите об обменнике Nix Money и вот эти все. А, да, Никита, если вы хотите форжить, компьютер включаете и больше не выключаете. Он работает, он кушает электричество, тратит столько же мощности, сколько и обычный компьютер. У меня и так по жизни на компьютер всегда включен, я его не выключаю. Вот, микс Money и так далее. Смотрите, Дмитрий, вот есть валюта рубль, да, так называемые деньги, которые люди сегодня считают деньгами. Вот я вам скажу прямо, мне они нахрен не нужны, потому что это всего лишь валюта внутри государства. Есть другие и так далее. Валюты, я имею ввиду в других государствах. Доллар это сегодня мировая валюта. Поэтому обменником мы пользуемся обменником для того, чтобы поменять рубль в доллар. А доллар уже менять на призм. Если у вас есть доллары, вы можете напрямую менять их на призм. Как вы можете по-другому конвертировать? У вас есть сегодня рубли. Что вы с ними можете сделать? Только конвертировать через обменники. Зачем мне накапливать рубли? Вот если бы я был владельцем обменника, зачем мне накапливать рублей? Есть конкретная валюта, доллары. Потому что вы начнете скупать за рубли, допустим. А обменники, они деньги не печатают новые, Они точно так же печатают. А, я понял, кто этот человек. А, Дмитрий. Я так плюс бенефициар, плюс Дмитрий, скорее всего. Это вы тот самый человек, который пишет в чате в одном из... Вот. Понятия не имею, где вы нарисовали себе потери 20%. Какой бы вы ни были умны, какие вы там подсчеты предоставляете и так далее, у меня нет потери даже 10%. И что вы называете потерями в данном случае, понятия не имею и разбираться не хочу, потому что это бред. Я видел то, что вы пишете, это бред. Я купил призмы за доллар 0,5. И продаю их, если мне есть необходимость за доллар. Тот расклад, который вы дали, я еще. Так да, я даже отвечать на него не буду в этом чате. Это бред. То, что вы пишете. Хотите покупать на бирже и ничего не терять, идите на биржу. Торгуйте на бирже. У вас нет гаранта тогда, никакой обмен вам никто делать не будет. Идете на биржу и делаете, что хотите. Вас никто не держит. Абсолютно. Вы свободный человек. У вас еще есть теперь призм. Вы полностью свободный. Что хотите, то и делайте. Не отвлекайтесь на него. Хорошо, не отвлекаюсь. Просто надо объяснить, да, что есть какие-то потери. Единственный человек, который мне говорит о потерях, пишет его в чате. Никаких потерь нет. Да, но наша задача не менять обратно сразу. И тем более, когда мы даже меняем сразу то потери 5%, если это можно вообще назвать потерями. Потому что купил по доллар 0,5, продал по доллар, это очевидно, это нормально, это конвертация обычная. А когда вы берете, меняете в конкретном месте, где доллар 0,5 и доллар, а сюда какого-то хрена приписываете, что вы, мол, покупаете где-то там, а решили брать курс оттуда и прислоняете это сюда, это, как знаете, есть вот эта басня. Как его там, вернее, отгадайте загадку. Я купил там 10 монет, дал 5 этому, занял 3 этому, дал 2 этому, и в итоге у меня 9 монет, когда мне все вернули. Где еще монета? Или наоборот, откуда взялась новая монета? Да, вот это то же самое. Потому что не те цифры складывайте. Вот и все. Я вот бизнесмен не умею считать, не знаю, какие, о каких потерях идет речь, если они там вообще. Вот именно. Владислав, лайк просто тебе за комплимент. За, вернее, комментарий. А, следующий. <Dance> Дмитрий, я великолепно считаю, поэтому я веду вебинар. Как попасть на бал, Выполнить условия, которые есть в обменнике. Так, у нас час прошел, я обещал, что вас долго задерживать не буду. А, есть вопросы еще по существу, они такие, как пишут про потери какие-то. А, сколько с форжинга по-разному, смотрите, вы сегодня генерите блоки. В первую очередь форжинг и скачивание ноды важно не потому, что вы комиссию дополнительную получаете, а потому, что вы становитесь хозяином призм, полноценным. Чем больше хозяев призм, тем сильнее система устойчивая. Она и так устойчивая, так она еще мощнее, еще надежнее и сильнее децентрализована. В первую очередь это надо для этого. Вот. Наша задача, когда мы переходим в призм, абсолютно всех вообще, не возвращаться обратно в рубль, в доллар в евро. Призм, он заставляет тратить деньги. Вот я сколько трачу, я чем дальше, тем больше обалдеваю от того, что на самом деле я стал тратить еще больше. И мой счет становится еще больше. И капитал не уменьшается при этом, а только растет. Я не понимаю сам еще, как работает это волшебство. Я вообще идиот. Я даже не хочу лезть на биржу. Ну, все одинаковые да Там... <смех> но я обалдеваю честно говорю вам что деньги тратятся тратятся и счет растет призмы растут и это вот так работает он заставляет тратить вот но тратить напрямую в приз зачем возвращать обратно Суперприз будет сюрприз и все остальное Да, есть приложение мобильное, Призм. оно есть на Android, на iPhone тоже есть, но э, iPhone, он, скажем так, пока не разрешил да, этот вопрос, он не пускает в, как у вас там это называется, Apple Store. Вот, смотрите, здесь не надо э, размещать объявления, тексты вообще, в принципе, мы живем по-человечески. Да, и выстраиваем человеческие отношения. Если здесь есть ваши люди, вы их активируете. Если нету, провоцировать обратиться к вам не надо. Есть конкретно люди, которые сегодня вкладывают энергию, время и труд в то, что сейчас происходит, то, что вы здесь наслаждаетесь и получаете знания определенные, энергию и все остальное. Не нарушайте обмен. Обмен с парамайнинга на баланс происходит после того, как вы делаете транзакцию. А, накупил ноты, установил, это, это ерунда полная. В спящем режиме нет, не работает, Никита. Не работает, я проверял, у меня выключился вот недавно, надо переустанавливать. Вот, если один человек купов, а, вот это не, даже ну, не актуально, зачем это надо, зачем это делать, вообще устанавливать компьютеры. Если это и делать, то только чтобы уплотнить систему. там. А, смысл выиграть референдум в чем? А, сделать ремиссию не 15, а 25%? Абсолютно разницы нет. Ну денег больше напечатается. На децентрализацию это никак не влияет. Призм тотально децентрализован, вот прям смиритесь с этим. Дмитрий, у меня и так все страны, у меня люди с Германии, с Кореи, с Латвии, с Чехии, Дагестан, Армения, Грузия, Россия, Италия, не знаю, назвал, не назвал, Турция, Англия, Америка даже, по-моему, есть, вот это не точно. Вот, а, собственно, смотрите, когда пройдет ICO призм, чуть попозже, чуть попозже, смотрите. А как бы не хотелось каждому из нас разбогатеть, да, чтобы мы все там... Ой, попозже поговорим. Смотрите, э -э я уважаю людей, которые находятся здесь во все. Да? Всех людей, которые здесь находятся, я уважаю. Из-за одного человека, обратите внимание, из-за одного человека тратить внимание людей на эту ситуацию смысла не вижу. Вот, Поэтому, Дмитрий, если вы... Уважаете людей, да, вот, которые обратили на вас сейчас все внимание, вы молодец, привлекли внимание. Вот, попозже ваш вопрос будет, потому что вам нужно одному это донести, другие понимают почему-то это. Вот, далее. Да нету минуты славы у него. Захочет – будет, когда начнет правильно считать и будет себя вести уважительно к людям. Про жесткий диск все позже, после 9 февраля будут записаны еще инструкции про форжинг, еще более а, качественная информация и так далее. Дмитрий, я вас честно вот прям прошу, продайте призм и не берите больше их. Вот не берите просто, не надо, это развод, лохотрон, просто вот уходите в рубль, вас там любят, в долларе, в рубле, в евро, там, там вам хорошо, там вам понравится. Вот, если вам не нравится, не пользуйтесь, никто же не заставляет. Нет, до свидания, все, вон, там у вас герб, я вижу, интересный и так далее. Вам есть чем заниматься? Я попозже тебе отвечу. Сниму ролик, ладно, чтобы не тратить на тебя время. Смотрите, хотя с удовольствием бы тратил, когда бы ты вел конструктивный разговор. Далее. Сейчас, вопросы за тебя потерял. КПД – это культура производства денег, обеспеченной жизни человека, потому что человек – это тот, кто генерирует энергию. То есть деньги – это энергия, которую генерирует человек. Это заново все настроить, заново все запустить, Пере этот, переустановка ноды, то есть запустить все заново. Смотрите, у меня для вас есть хорошая новость. Мы здесь... Отключай чат. Давай я еще вот так сделаю даже, чтобы... Вот так было. Вот, он отключен. Все, я его вскрываю, я больше его не вижу. Смотрите. Первая крутая новость. Вообще супер просто для каждого из нас, для ваших друзей, для ваших близких, для всех пользователей Призм. Организаторы вебинаров <связь> Организаторы вебинаров там, наши вебинары сейчас будут как можно чаще. То есть не раз в неделю, чтобы вы приглашали людей, а постоянно, постоянно, постоянно, как можно чаще. То есть когда я имею возможность сесть за компьютер, будут вебинары. Расписание будет в группе призма официал. Это та группа, куда вам всем, кто бы ни был ваш наставник, все, все прям в эту группу. Своих людей, всех, кого активировали, собирайте в эту группу. А вебинары, вебинары будут расписание, то есть там будет анонсироваться, иногда прям за сутки впритык, да, вам просто надо смотреть, как только увидели вебинар, сразу просто берете, приглашаете как одного и более человек, пишите там, вот приходи на вебинар тогда-то, тогда-то, очень важный, очень срочный, будут задавать вопросы, на какую тему, а что за вебинар, Приходи, узнаешь, офигеешь, обалдеешь. То есть по принципу, как Эдуард вот делает точно так же сообщение, никаких ответов на вопросы, полно тотальная интрига вообще. Пусть сидят там все остальные, кто угодно, пусть приходят на вебинар. На вебинаре они активируются. Все все увидят, поймут, осознают и точно так же активируются. Вот. А лучше активировать до вебинара и отправить уже на вебинар смотреть. То есть сейчас у вас есть возможность, пока вы учитесь там, осознаете, хотя вы уже все поняли давно, есть возможность эксплуатировать, да, то есть просто приглашать этих людей. Я не против, я готов прям тратить свое время, проводить эти вебинары и так далее, вкладывать в вас максимально того, что я могу, когда я не в других городах. Когда в других городах, точно так же в группе следите. Затем, в каком городе. И просто своим людям, у кого они есть в ваших городах, скидывайте. То есть, допустим, я уехал, там, в Кар. Если у вас есть знакомый в Сифтифкаре, ему скидывайте. Быть обязательно срочно важно. Такой-то адрес, такое-то место смотрите в группе ВКонтакте. Все. И дать ему номер телефона. Сказать ему, чтобы сказал, что от вас. Все. Придет, придет. Не придет, ничего страшного. Вы сделали свое дело, сделали. Это самое главное. Чтобы вы делали то, что зависит именно от вас. То, что зависит от меня, я и так сделаю. Это первое. Вот. И а теперь... Сейчас, секунду. Кстати говоря, на живые мероприятия точно так же. На все живые мероприятия приглашайте. На вебинары приглашайте. Вообще выкиньте все. Вот весь груз сомнений, страхов, установок. Я буду говорить на «ты», чтобы каждый понимал, что я обращаюсь к нему. Ты красавчик, у тебя есть призм, ты лидер, ты способен вести сегодня за собой людей, ты хозяин своей жизни. Все, что с тобой происходит, зависит только от тебя, и ты на это влияешь. И если ты хочешь, чтобы, вернее, получить свои цели и так далее, делай все, что от тебя нужно. И тогда все сложится так, как тебе нужно. Вот. И теперь, а теперь для э, каждого из нас, из наших близких, из наших знакомых, из наших, для наших друзей, абсолютно для каждого, кто здесь сегодня присутствует, и для тех, кто не присутствует, кого вы знаете, вашим близким, э, наших близких, всех, кто нас окружает, есть одна великолепная новость. Вот прям великолепнейшая новость ⁇ это то, что... 9 числа мы встанем на волну социальной удачи, подхватим ветер красивой, вкусной жизни, и 9 числа будет присутствовать человек, который каждого из нас мечты, которые есть, ускорит, и они сбудутся. Поэтому желаем, мечтаем как можно больше, делаем так, чтобы людей... Было как можно больше. То есть 9 числа все, у кого есть цель, каждый, приходим на вебинар в 7 часов. Ваша, в ваших интересах сделать так, чтобы с вами на этом вебинаре оказалось как можно больше людей из вашей команды, из вашего окружения, из ваших близких, братья, сестры, мамы, тети, подруги, кто угодно. 9 числа в 7 часов вечера. Быть на вебинаре. Ссылку также получите ранее. Заранее, там за час, за пол и так далее. Всем быть. Вот. Вам надо 9 числа прийти забрать подарок. Взять свой подарок. Взять мечту. Цель. Далее. А с сегодняшнего дня, понедельник. Подождите, завтра. Завтра у нас вебинар. Презентация именно приз. Моя презентация призм. Все, кто сегодня присутствует, приводят, как можно больше людей завтра на вебинар в 7 часов. Ссылку также в группе или вот куда правовед выкладывает, оттуда берете. Как можно больше. То есть мы запустили волну сейчас, очень мощную, большую волну. Каждый, мы все участники этой волны. Мы все ее ловим. Все ее поймали уже, я бы даже так сказал. Мы на ней встаем. И ее сейчас запускаем еще сильнее, чтобы она шла дальше. И мы берем и элементарно тех, кто у нас есть, друзья, знакомые, коллеги, и приглашаем завтра всем на вебинар. Текстом «Быть срочно, важно, обязательно! Завтра в 7 часов». Там будет презентация. Эти люди точно так же завтра придут, и вы приходите, еще раз всю презентацию слушаете. И на 9 число те, кто придут завтра, еще приведут с собой людей. Возможно, мы еще и в понедельник проведем вебинар. Чтобы те, кто пришли завтра и есть сегодня, на понедельник привели еще, на завтра привели еще людей, на понедельник привели еще людей, и 9 числа все абсолютно, кто сегодня Uh, был, кто окажется 9 числа, uh, никто окажется, вы все там окажетесь, я даже не сомневаюсь ни на секунду. 9 числа ваши мечты начнут сбываться в ускоренном режиме, ваши цели достигаться. Все, вот, все о чем вы мечтаете, вот есть ваши мечты, желания, потребности какие-то, которые вы хотите закрыть. Оно все сбылось. Вот сбылось 9 числа, надо прийти и взять это. Получите очень мощный заряд. Прям реально встанете на волну. Я уже это знаю, что это такое. Встаем на волну, подхватываем ветер, и он дует нас к нашим целям, к нашим мечтам. Берем и делаем. Вот, завтра в 7 часов жду на вебинаре. Вот сейчас 7, 115 человек, завтра надо, чтобы было... Всем нам нужно 400 человек. Вот, чтобы понедельник было 800, чтобы в 9... Просто комната не выдержал. Вот. Это самый важный, собственно, подарок вам. 9 число, завтра вебинар, понедельник вебинар и 9 число. Я с Лешей не стыковал, но Леша теперь в курсе, что 9 числа тоже вебинар. 7 часов. Отдыхаем только в воскресенье. Поэтому сегодня, прямо сейчас, как закончится вебинар, берете, кого хотите видеть завтра, без задней мысли пишите, завтра в 7 часов быть за компьютером важный вебинар, чтобы он пришел. Все. И так каждый из вас сделать всем своим людям. Завтра на вебинар они приходят. И на 9 число обязательно приходим, берем свои подарки и наслаждаемся жизнью. Идем дальше к результату. Только уже мощнее, намного сильнее, намного ярче. И намного эффективнее. Поэтому 9 числа жду всех. Вот. Всем спасибо за внимание. Благодарю за ваши интересные вопросы. Всем очень ярко встретить Рождество. Желайте обязательно яркие, большие мечты. 9 числа быть. Завтра на мероприятии, на вебинаре всем быть. В понедельник всем тоже быть. Во вторник, 9 числа, в 7 часов очень важно быть. Все. Всем доброй ночи. Всего доброго. Всех благ.